Золюшка, рани там в полюшке, солнышко лучистая глянула в окно. Верпара, ты доля, моя долюшка, лет меня зазнобушка, что тебе дано, Верпара, ты, порушка, доля, моя долюшка. Нея зазнобушка, как тебя давно, ведь я красавица, да чего ж мне нравится, до да чего ж мне нравится милая заря, речка улыбается, Зуй как в ней пается, Штуманы маются, нежно говоря. Зойка улыбается, зойка у нее улыбается, легко поливаются нежно, говоря. А рассвет золотистый по небу полем, лука снулся прилежно, а край зойка милая снова румянцем блеснет. Горзоватой в уголе растает. А рассвет золотистый по небу плывет, И выкоснулся привержно окраин. Зорька милая снова румянцем блеснет, в в уголе растает. Расплескалась зорешка под лучистым солнышком, под лучистым солнышком расплескалась, я. легким плавным перышком, золотистым донышком, Поднялась я к нбушку, обнималась я. легкий плавный плавным золотистым толюшком. Поднималась генешку, а не магазин, уходилась олюшка, звука моя голюшка, Бавною лебедушкой уплыла с полей, Диная сторонушка, а доля моя долюшка. Пелги на прощание песни в соловей, Диная сторонушка, доля моя долюшка, Пеги на прощание песни в соловей, А рассвет золотистый помилу плывет, Луч коснулся прибрежно по краю. Зойка, милая, снова Румянцем блеснёк Розоватый Угарь растает А рассвет золотистый По небу плывёт Луч коснулся Примерно по краю Зойка, милая, снова Румянцем блеснёк Розоватый Молит росток